Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего а, расклада – это события ближайшего будущего. Первое, второе, третье, четвертое. Убирайте любое времечко в комментариях, в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, вот сегодня интересное событие ближайшего будущего. Здесь, возможно, все. Здесь, возможно, все. Будет четыре позиции. Соответственно, ни на мужчин, не на женщину. Просто четыре События. Возможно, в одном событии будет несколько событий, что может объединять какие-то события под какую-то эгиду, настроение и тому подобное. Поэтому давайте, если что, ставьте на паузу, смотрите, что вас манит, дурманит, какая из них. Погнали далее. Вот. Посмотрим несколько, посмотрим несколько. Все, давайте. Здравствуйте, кто загадал голубую свечу? Главное, чтобы ничего не мутнело особо в глазах, а так все ок. События ближайшего будущего у вас. События ближайшего будущего у вас. М -м. Неплохенько. Ну, ч же ты? Почему ты выскочила? Восьмерка, пятерка. Зачем? Зачем? Ну, как вот такое ты? Вот как? Зачем оно надо? Зачем оно надо? Так, а если в таком контексте? Я совет можно? Я сразу выскочу совет. Вот совета я прям вот хочу. Вот если так, то так. То, что имеем, не храним, а потерявши, плачем. Спасибо вам, лисичка, люблю тебя сильно. То, что не имеем, не храним, а потерявши, плачем. Совет. Ладненько, дорогие мои, просто здесь как раз-таки такая тема, что достичь желаемого все здесь могут. Каких-то успехов, каких-то задатков, каких-то... Правда, здесь вот смотри, вот... вот это то же самое, когда вы достигаете того, чего хотели, но это вас не радует. То есть вот здесь какая-то такая позиция больше, что ты достигла вот этого. Возможно, кто-то достигнет успеха, может, кто-то достигнет в учебе каких-то успехов и тому подобное. Но это как-то будет не радовать, что ли. Здесь вот какой-то такой позыв, позыв души что не особо радуют те вещи, которые, в принципе, вы достигли. Вот здесь вот, короче, как-то так. Больше я бы сказала. Возможно, вы достигнете в ближайший момент каких-то определенных своих целей. Возможно, куда-то может поедете, может чего-то там, не знаю, проповедуете, может быть какие-то вещи вы кому-то донесете. Но это не сделает почему-то кого-то тут счастливым то, чего происходит. Здесь очень сильно хорошие карты, но также есть четверка пентаклей, восьмерка кубков и пятерка кубков. Также есть расстройство по достигнутому. просто вопрос, почему, почему здесь люди будут расстроены, то, чего они достигнут, то, наконец-таки, что-то свершится. Могу предположить, давайте первый вариант, кто-то здесь насчет путей достижения будет не особо доволен, то есть как, какими путями может это все достигнуто быть. Это раз. То есть, возможно, какими-то путями что-то достигнуто, и это человеку не особо нравится. Это раз. Второй момент здесь может быть... Ну, здесь больше по Луне, по Смерти. Немножечко не то, что в заблуждениях люди будут думать и как-то находиться. А люди будут не ценить то, что у них просто происходит. Дорогие мои, вот здесь это, вы знаете, это та собы, это та свечка, когда надо задумываться над тем, что, я простите, что в совет лезу, это вообще неправильно, наверное, с моей точки зрения, но серьезно, просто здесь некоторые люди не ценят то, что они достигли, то, что они по итогу там живы, потому что по итогу существует здесь очень какая-то глубоко психологическая какая-то такая дичь вещь, что человек, в принципе, не ценит то, чего он имеет. Он несчастлив, хотя имеет много. То есть вот, вот здесь вот именно я бы хотела вам сказать, а вы, а вы рады тому, что есть на самом деле? То, что все живы, здоровы, либо вы в каком-то неопределенном состоянии, где вы пока не можете просто вот именно сохранять внутренний какой-то позитив и счастье. Почему тут какой-то, вот, знаете, вот свечка, когда просто пристрастием именно к человеку, кто ее загадал. А почему вы не цените того, что у вас сейчас имеется? Почему вы не цените того, что вы достигли? Возможно, здесь, правда, путем э, крови, плота, моноболиками достигали люди каких-то вещей. Почему вы этому не рады? У вас же есть какие то вещи. У вас есть, возможно, какие-то люди, либо какие-то исполнены, какие-то ваши мечты. А почему вы не рады? Ну, вот здесь прям королева мечей, как в Совете десятка жезлов, тройка мечей и королева Пентаклей. Цените то, что у вас в данный момент есть. И обратите на то, что вы можете дать. Не взять, а дать кому-либо. Поэтому вот здесь как не ценить счастье будут, будут люди в ближайшем будущем. И какая-то здесь немножко серьезная такая сильная позиция, хотя у людей, я думаю, здесь достигли многого. Огоношаться а за тем, чего они не имеют. Либо какими-то путями это все создано. Ну, как-то вот в как каком-то больше неопределенности здесь люди. Поэтому вы меня простите, но здесь, короче, вот такая позиция. Немножечко о, о главному, серьезному, и вот, вот какой то не ценище. Не, не, не ценить будете как-то ближайшее окружение, либо свои, наконец-таки, желания, мечты, надежды. Здесь может исполнение, но, во, но некоторых людей просто не удовлетворит. Задумайтесь над тем, что, как в Совете, задумайтесь над тем, что вы можете дать этому миру, если, если такой контекст, конкретика. какая-то такая сомнительная, непонятная позиция людей, которые не удовлетворены своей какой-то жизнью и вот какими-то такими вещами. Вы меня правда простите, если я что-то не то сказала. Возможно, кого-то очень сильно растрогает это какая-то вещь, либо кого-то, возможно, в бешенство приведет какая-то такая позиция. позиция. Есть достижение желаний, мечт, но вы этого не будете ценить, а только потому что вы не в том состоянии, чтобы оценивать как-то. Ну такое измененное немножко состояние матери, матери, материальности, то есть у людей будет больше не основаны на том, что имеется, вот сейчас я могу пощупать, потрогать, нежели как-то радоваться, то есть какое-то измененное, какое -то состояние, то есть как радоваться не будет люди, поэтому м -м, вот короче как-то так. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, непонятная позиция у нас по первому варианту. Давайте дальше. Наверное, она не очень-таки легенькая для некоторых людей. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас фиолетовый вариант? Фиолетовый. Хм, зайчики. зайчики. Зайчики. Зайчики. Зубки мои. Ну, давайте события ближайшего будущего по фиолетовому. будет очень сильно охранять и поддерживать. Здесь могут люди быть являться некоторой поддержкой для вас. При каких бы жизненных обстоятельствах не выпало что-либо пережить, давайте. Так. Возможно, какие-то два рыцаря придут на помощь. Вот смотрите, возможно, какие-то неопределенные обстоятельства жизни, которые, в принципе, здесь хоть контролирую, хоть не контролирую, но случаются, это раз. Но здесь очень сильная хорошая поддержка, возможно, близких людей, либо семьи, либо родственников. Вот здесь я бы могла бы сказать вот так. То есть кто-то вас поддержит, кто-то вас, возможно, утешит, либо прижмёт к груди, так скажем, то есть не даст в обиду, Здесь вот какой-то такой момент защиты, какие, какие бы ситуации не происходили у вас в жизни. Тяжелые, не сложненькие, не особо легкие. Но здесь как люди будут сохранять чистый, здравый рассудок и смысл при всех обстоятельствах. То есть люди будут понимать, что они будут делать. Люди будут понимать, какие бы ситуации не происходили. Десятка жезлов, тройка мечей, смертушка, там, еще колесо, и семерка кубков но будет какая-то ясность ума. Возможно, события в ближайшем будущем могут особо не быть от вас задействованы, то есть не быть именно от вас а по чьей-то либо инициативе и вине. То есть вот здесь я могла бы сказать, но кто-то будет очень сильно хорошим вам тылом и поддержкой, то есть возможно вам надо стоит на кого-то рассчитывать из семьи. То есть даже я бы не сказала стоит, а на кого-то вы можете рассчитывать. То есть у вас в тыл есть своя поддержка. Почему расклад – это как напоминание, это не событие ближайшего будущего, это как напоминание, задуматься и тому подобное о чем-либо в жизни. И здесь как, уже вторая позиция, причем немножко о другом говорит, а не то, что вот, то здесь не то, что ваши какие-то дела дадут, какие-то вещи, я бы не сказала. Насыпала десятка жезлов. Тяжелое положение, тяжелые обстоятельства в начале, а потом паж, пентакли, смерть, тройка мечей. Возможно, какая-то чья-то неопытность, каким-то вещам была, так скажем, основа каких-то вещей и каких-то цепочки событий по семерке кубков. Но здесь как здравый рассудок и здравый смысл очень вам все-таки поможет вам это все преодолеть. Но также будет очень хороший тыл, а в тыл, возможно, двое мужчин. Все-таки вам не дадут как-то... Либо вы являетесь этим молодым человеком и не дадите вашей, допустим, семье, либо вашим близким как-то какую-то стезю попасть. То есть здесь про... какой-то хороший тыл, и все. Ваше восприятие вот что главное, дорогие мои, как вы это все воспримете, как вы эту информацию повернете под себя, либо какие-то ситуации повернете под себя это очень сильно важно. Ваше именно немножечко восприятие. У нас тут у кубков тройка кубков, семерка кубков, пятерка кубков, семерка мечеть рыцарь Жезлов, ну как типа в совете, ваше восприятие. Много сочетания карт, но здесь очень сильно противоборствование имеется в виду тут кубков, пятерку, семерку мечей, стройку. Ваше восприятие вот что важно, и как вы относитесь к, этому, к этим проблемам, к этим вещам, которые вас будут как-то задействовать, либо в которых вы будете как-то непосредственно, непосредственно участвовать. Поэтому, дорогие мои, вот короче, как-то так. Ваше восприятие на все ближайшее время очень играет большую роль в вашей жизни, то, как вы воспринимаете окружение сейчас и тому подобное. Вот. Здесь бы я вам сказала немножко опять какая-то глубина, немножко опять какая-то вот такое вот понимание каких-то ценностей жизни, что самое интересное, хотя расклад немножко не об этом. Ладненько, и вопрос-то не об этом. Ну ладно, сама сказала много, я так прочитала много. Окей, давайте дальше. «События ближайшего будущего». Здравствуйте, кто выбрал красный вариант «События ближайшего будущего». Восьмерка кубков. Не будет все, как ты захочешь. Вот здесь, дорогие мои, вот давайте вот правда, здесь не будет все, как ты захочешь, как вы хотели и тому подобное. Возможно, некоторые люди будут не согласии с вами: не соответствовать вашим ожиданиям, не соответствовать вашей жизненной оппозиции в ближайшее время. Вот не все здесь будет так, как ты захочешь. Это вот этот расклад. Это вот это прям позиция. Здесь у нас четверка чаш, король мечей. Возможно, некое бездействие какого-то человека к вам, допустим, мужчина. Либо мужчина здесь будет как бездействовать, возможно, апатично себя вести. С какой-то королевой, допустим, Жезлов интересный. Да, здесь, возможно, какая-то апатия в каких-то отношениях, либо заторможенность в каких-то делах. То есть не особо прогресс. Возможно, прогресс, но хоть убейте, здесь как не прогресс. Дайте я подумаю немножко в этом плане. прогресс так как бы есть, и, в принципе, и страшный суд восьмерку куков. Возможно, прогресс, но он не будет каким-то удовлетворяющим двух, двух сторон, если здесь есть какие-то отношения на каких-то основах. Сложно, наверное, говорю сейчас поконкретнее здесь просто просто одним словом не будет все как ты захочешь. вот, вот здесь возможно чьи-то цели будут с вашими не совпадать, возможно судьба не не улыбнется вам удачей. то есть возможно развитие стечения обстоятельств не сильно вам во благо, а сильно как-то вот не таким образом как вы ожидали. просто вот здесь вот не так все немножко будет иначе. Кто-то здесь будет в ожидании, кто-то здесь будет в апатии, кто-то здесь не будет никаких действий делать. А это на самом деле очень сильно хорошо. Просто надо потому что выбрать что-то. Дорогие дамы, дорогие мужчины, здесь, э, вот здесь контекст того, что люди будут помимо вас другие цели, которые не будут совпадать с вашими. От этого не стоит расстраиваться, этому не стоит особо придавать какого-то значения просто для некоторых людей, Нужно какое-то время, чтобы подумать, чтобы выбрать, вы не одна во Вселенной, либо вы не один во Вселенной, чтобы крутилось все вокруг вас и ваших там желаний, хотела. Возможно, кому-то нужно какое-то время, возможно, кому-то нужно какое-то просто решение, чтобы пойти дальше. То есть здесь какая-то стоп-остановка. Как вот, вот вы едете на каком-то поезде, и просто кто-то сорвал стоп-кран, и, и поезд остановился. Поверьте, если поезд остановился, значит там что-то сломано, у кого-то что-то не работает. И если, допустим, паровозик пойдет дальше, то он может просто э, сломаться. Просто вот я бы сказала, хотела бы сказать, как, короче, как-то так, то есть, что вот вы думаете, да, что вы, вам именно это надо, допустим, какая-то цель вы для себя поставили, что вам нужен вот мужик и все, а, допустим, мужику либо той же женщине надо просто подумать, чтобы, допустим, разобраться с мыслями, потому что ему нужно время, как-то вот здесь... Не все зависит от вас. И как-то на это больше стоит, конечно же, обратить внимание. Немножечко, я бы сказала, в каком-то таком контексте. Да, дорогие мои, здесь по-другому. Вот, вот не все зависит от вас. Здесь не совет. Здесь как вот <coughs> расклад он очень сильно дико непонятный в данном контексте. Какой-то он глубокий. Задействованы здесь какие-то вопросы очень сильно глобальные. Зачем оно? Ну, значит, так надо. Я, в принципе, не против. Поэтому другие, если вам не нужно остановки, вам надо идти дальше, это не значит, что вашему собеседнику также нужно идти дальше, и об этом надо тоже помнить. То есть здесь может быть такое. Здесь, возможно, переостановка каких-то вещах, каких-то вопросов, только потому что здесь просто выбор не сделан, потому что здесь надо кому-то время с чем-то согласиться, либо что-то найти. То есть вы хотите-хотите каких-то быстрых результатов, но... Человеку надо найти какие-то результаты, либо как сделать какой-то заказ, чтобы вам, вас удовлетворить в каких-то ваших позициях. То есть здесь вот как-то играет какая-то заторможенность, какая-то экстренная обстановка всего и вся. Здесь, пожалуйста, обратите внимание, что не все идут с вами в ногу. Кому-то надо больше времени, кому-то меньше, кто-то наоборот быстрее вас. Но здесь... Не будет, все как ты захочешь. И вот это самая главная информация по этому раскладу. Поэтому вот, короче, как-то вот, вот какой-то такой момент. Это вот а расклад называется не событие ближайшего будущего, а над чем стоит задуматься нам, <laughs> нам дорогим смертным. Вот здесь вот расклад чистейший, чистокановый, вот какой-то такой. Над чем стоит задуматься в ближайшее время. Давайте дальше. Здравствуйте! А, кто выбрал желтый вариант событий ближайшего будущего у вас? Двятка Пентаклей. Звезда. Праздник к нам приходит, да? Ой, даже выскочила. Выскочила отшельник. Отшельник прям упал на, на телефон на чат. Ищущий, кто ищет, тот всегда найдет, дорогие мои. Здесь будут какие-то события, связанные э, с людьми, э, какие-то, но я бы не сказала перевороты, достижение ваших желаний, ваших целей здесь будет. Здесь как-то позитивненько все. Но какие-то желания, какие-то цели, какое-то счастье здесь очень сильно гарантировано. Я бы сказала немножко да. Но будет даваться с каким-то боем. Вы достигнете желаемого в бизнесе, в деньгах, возможно какая получка, но это потребует больших затрат и сил. И вот здесь вот, как вот знаешь, игра стоит свеч, и вот здесь вот именно какой-то такой контекст, а здесь игра стоит свеч, здесь люди могут достичь своих целей, своих желаний, возможно переехать, устаканиться, сделать ремонт, возможно, как-то кого-то снабдить, также кого-то от кого-то, допустим, что-то получить, какую-то какую-то приятную плюшечку. Но здесь какие-то переворотные события. Возможно, родственники вам помогут, либо родственники, либо вы родственником там станете чем-то также здесь это от или можно говорить но будет все даваться с каким-то интересным боем здесь не все, не все будет даваться вам почему-то легко и я бы сказала, об этом следует как-то помнить возможно какие-то также поездки но будет какая-то просто тяжеловесность а связано с тем что надо просто людям все знать наперед и все Потому что люди некоторые не знают, правильно это, либо неправильно, по-божески или не по-божески. Как будто люди не дают желаниям сбыться. И вот здесь есть такой момент. Желание можно получить, но люди себе это не дают. И об этом этот вариант. Дорогие мои, здесь, я так понимаю, либо есть цели прям конкретно, либо желания. Но здесь, возможно, как погрезание немножко в, в такую позиции. То есть вы где-то в другом, возможно, ищете в счастье в чем то другом, когда счастье рядом. Тоже может, в принципе, так проигрываться. Но здесь я бы сказал события ближайшего будущего, достижения надежды, результаты, финансовая какая-то деятельность, также снабжение какими-то вещами. Но здесь именно тяжеловесность момента и тяжесть будет присутствовать при условии, что люди как вот не знают, как будто правильно-неправильно, возможно, как-то наказуемы за какое-то счастье, как будто не дают своим желаниям сбыться. И вот здесь вот какой-то такой момент. Возможно, какие-то предрассудки вам мешают взглянуть на какие-то вещи с позитивной точки зрения. Возможно, вы просто не даете себе расслабиться и держите себя со -соски в тиски. если Вы знаете, вот то же самое. Вот именно какое-то такое, вроде как бы, желание это доступно. То есть реально на полном серьезе такая интересная, хорошая позиция, позитивно, А вот здесь наоборот, как бы, э, полная противоположность всех трех, причем вариантов. То есть все-таки это все, все хорошо, ты, ты, че, ты че вот ты че? ты чего паришься? Все так, все, все замечательно. Некоторые там не ценят, и они расстраиваются, что-то ищут. А здесь наоборот, здесь именно как бы ищут. Ну как будто не особо в том месте, либо ищет, но как бы нету такой особо фокусировки на что-либо. Но здесь, короче, давайте так: события ближайшего достижения каких-либо своих желаний по поводу денег, либо по поводу жилья тоже такое возможно. Какие-то поездки, какие-то возможно за границу, возможно также. Ну я бы не сказала это, но все равно почему бы собственно нет. Возможно какие-то поездки, возможно какие-то командировки какие-то либо. Но тяжело будет от того, что как, бы не, как будто не даете себе как-то либо отдохнуть, либо держите себя очень сильно в напряжении. Думаете правильно, неправильно, взвешиваете все, и хотите поступить-то правильно, хотите поступить-то нормально, а вот как-то не получается. Поэтому вот здесь вот как-то препятствием являетесь вы, а не кто-либо еще и вокруг. Поэтому вот это, я бы сказала, надо для вас как-то помнить в ближайшее время. Поэтому спасибо вам, дорогие мои, вот какой-то такой контекст. А что? Здесь все хорошо, здесь все классно. Девятка, Пентакли, звезда, причем со страшным судом, ну плюс сочетание, в принципе, поле позитивных, конечно же, карт. Но здесь вся в людях, в их восприятии немножко как будто не давание себя расслабиться. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам! За то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Да, расклад сегодня какой-то был больше непонятный. Все позиции были не то, что события ближайшего будущего, а здесь скорее как задуматься над чем надо в ближайшем будущем. И что может с вами, в принципе, какие-то вещи происходить. Но здесь какие-то не события. Здесь больше как-то это касаемо как, как будто... Человека лично и внутренне, чем нежели какие-то события внешние. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам за то, что еще раз посмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и колокольчик. Не забудьте, да, не, не пропустить видео и стримы, и тому подобное. Подписывайтесь на спонсорство, даже бы говорить, вот какую тему я хочу. Все дела, давай мою тему. Потому что спонсоры также могут дополнительно, кстати, по раскладу спрашивать. Поэтому спасибо вам. И всем все самое лучшее, и Пока-пока.